Знаю, что ты? Ты словно мина Убивай взгляда. Ты так красиво Заряжаешь тело. Меня убила Что еще ты можешь? Ты словно мина? Знаешь, что ты хочешь пользу ты поминать? Очень люблю деп общем Очень люблю депом Bondi